Всем привет, друзья! Я хочу показать, как мои девочки гуляют. Вон, под окнами сидят. Кошмар, зажигают. Подавилась. Дарина, ну, упадёшь! Нельзя. Ой, я тебе говорю, упадешь. Пикник. Не папа, мама. Не папа, мама я. Я мама. Все, папа у него И один на уме папаша. Папки на дочь. Вот так зажигают наши дети. Потом вечером в огород Сегодня Давид будет у нас чистить в хлюшке у курт теперь. Вчера у поросенка почистил, покажу вечером, как хорошо сделали ему там. Бегония моя, моя бегония. Смотрите, какая красивая. Бегонюшка моя. Мой любимый суккулент. Даринка его обляпала. Смотрите, и покусала. Как мне его жалко. Выдернула бегонию. Красивый цветок был. И все. Дергает у меня Даринка. Вот, выжил, вот выжил. А. Этот тоже выдернула, смотрите что. Ну шургает танка маленькая, все дергает. Хоть так посадить что ли? Это выкинем ведро. Так думала аккуратно, такой красивый будет. Ай, вырос. И смотрите, что. Так люблю суккуленты. И она вот такая, какая делает мне. Вот суккулентики мои. Тоже повыдергивала. Здесь у меня красоту такую. Вот эти цветы у меня, сколько цвести начинают, все выдергивает. Вот такие они прям классненькие, обалденные. Цветовод мой, помощница моя. А, как вы знаете, у меня прошло день рождения, 25 июля. И мне Димулька, мой сын, подарил букетик. Он знает, что я люблю цветы. Любые. Любые цветы люблю. Он заработал деньги и купил эти цветы для меня. Представляете? И конфеты в коробочке Рафаэла. Сейчас покажу. Такие прекрасные цветы. Я их на окно поставила красивые это мой сынок подарил мне так приятно получать от детей цветы это прям вообще очень приятно ну а то что андрей подарил уж это короче он мне купил хорошие вещи вот так ну показывать не буду вот это плюс дима купила рафаэла для меня Мама говорит, коробка тебе останется еще плюс. Он знает, что я люблю всякие интересные коробки собирать туда, то есть фурнитуру буду складывать, бусики всякие. Я говорю, конечно, я их никуда не выкину, эту коробочку. Она такая классненькая. И еще Андрею сказал, купи мне пару килограмм соли, ну, несколько килограмм. Он мне пол мешка соли набрал. Смотрите. Для соления говорю, купи мне несколько килограмм. Он съездил в этот, как его? Я уже сахар израсходовала здесь, варю, варю, варю. А, ну, короче, для коз пойдет. Это на полгода, даже на год, наверное. А может меньше, потому что на соление много уходит все-таки. Ну, короче, не надо мне соли покупать.